Добрый день, меня зовут Анна и я представляю компанию Электромотор. Сегодня я расскажу, как правильно подобрать аккумулятор для вашего автомобиля. В комментариях к этому видео нужно написать марку автомобиля, год его выпуска, объем двигателя. В течение дня я с помощью программы подбора посоветую оптимальный вариант для вашего автомобиля.